Всем привет! Снова Карткац. И сейчас мы с вами погоняем, посмотрим, что же у нас происходит в нашей, где где-где в нашей пещере. Наконец-то добрался я до первой части. Кто смотрел мои видео, уже знает, что я во второй части пещеры немножко уже поездил. Начнем кататься в первой части. Э, с первого уровня, а то как-то середины стартанули. В общем, сейчас я вам расскажу, ну не сейчас, а вообще на протяжении этого видеоролика, я вам расскажу, как правильно зарабатывать пистолет в пещере. Кто знает, пишите в комментариях. А я уже знаю, а кто не знает, я думаю, этот видеоролик будет для вас очень полезен. Ну, пока поехали, вот эти скелетоны у нас валяются, и вот такие непонятные скорпионы-жучки нападают. В дальнейшем, насколько я знаю, мы сами на таком сможем есть. В общем, нужно пройти к пещеру, поиграть немножко в инкубаторе, но это тема совершенно для другого видеоролика. А пока мы с вами гоним-гоним, два черепа у нас заработаны. Здесь, видите, черепа. В обычном, в обычном этапе мы щиты зарабатываем, а в этом черепа. Едем-едем. Ну, как-то, в принципе, я скажу, легко. Легко дается. Пока нам пещера, ну как бы и первая часть. Ну, первая. паучок какой! У, пролетели, пролетели паука. Мне интересно, что было бы, если бы он нас поймал. Вот видите, есть возможность заработать два кристаллика. Один из них мы сейчас зарабатываем, и вот мы получили себе кристаллик. А что же у нас с э, вот этим вторым, что происходит? Как же ну, пропадает и что с ним происходит? А происходит с ним следующее. Мы начинаем сначала. Проходим заново. Вот. Открутим. Крутим барабан. Парконом. Поле чудес. Вот, кто помнит какую игру Поле чудес с О, Вот. Погнали вперед. Сейчас быстренько пролетим этот этап. И посмотрим, что же будет у нас в конце. А в конце у нас будет сюрприз, ребята. Как у нас будет сюрприз, смотрим и сейчас узнаем. Вот быстро-быстро я решил так пролететь хочу немножко на, на повышенных парах. Э, не собираю кристаллы, всякие плюшки, ничего не собираю, просто пролечу, чтобы э, э, э, э, подписчикам вам, ребят, показать, что же будет, если пойти повторно этот этап тоже нам за это Как вы думаете? Как вы думаете? Я более чем уверен, что больше половины из вас уже знают, что у нас будет вот опять куп, вот, чтобы мы не угрубились снова. Слава богу. слава богу, мы его вот так смогли пройти. Естественно, нам подали второй кристалл, но пока пальчики вверх, подписываемся, пока-пока.